Какой трейдинг выбрать? Здравствуйте всем, с вами Максим Пистолетов. Сегодня я хотел сделать краткий обзор всевозможных видов трейдинга, какие существуют. Я взял только самые основные виды трейдинга. Все цифры, которые будут приведены в данном видео, это исключительно мои цифры, мое видение данного рынка, данного вида трейдинга и основаны также на опыте в трейдинге, которым я уже не один год. Конечно, каждый индивидуальный человек и может у него все это отличаться, но я буду говорить именно о статистике трейдинга. Что подойдет вам? Сложно судить. Вам нужно понимать, какие есть риски в каждом виде трейдинга, попробовать то или иное направление и понять, что ближе и что больше подходит вам. Давайте начнем и разберем каждый вид трейдинга по порядку. Какие есть виды трейдинга? Поехали. Первый, самый популярный, самый массовый ⁇ это скальпинг. Чем он привлекает? Привлекает он драйвом, большими доходами до 1000 процентов годовых. Это возможно заработать на этом виде. Но есть тут огромный минус. Это полная занятость. Это стопроцентный риск потери капитала. Хотя вы там будете читать и методы ограничения риска, но запомните, это высокорискованные стратегии. И вы должны быть готовы потерять 100%. И на скальпинг не выделяйте большие средства. Это может быть депозит для всех по-разному. Там 10, 30, 100 тысяч рублей. И если вы хотите реально заниматься скальпингом, в чистом понимании, вы должны быть готовы к 100% потере депозита, к восстановлению его и начать все сначала. Но вы видите, доходы до 1000%. Успешных скальперов, ну их реально единицы, там, меньше 5% с моей точки зрения. И еще следующий минус, все что выделено желтым, на это обращайте внимание, это самые основные минусы по каждой стратегии, это огромная эмоциональная нагрузка. И скальпер это много сделок, от 100 хотя бы сделок в день. У скальпинга зато нет риска переноса позиций через ночь, и торговать он должен на площадке Форс, поскольку здесь самая низкая комиссия, а сделок у него очень много. И желательно, конечно, если действительно не 100, там, а 1000 сделок в день, что это была фиксированная плата брокеру. Роботы для контроля эмоций здесь просто необходимы. Скальпер может сорваться и потерять весь депозит. Следующее, это интрадей. Доходы здесь практически сравнимы со скальпингом. Это тоже полная занятость, может быть, с какими-то небольшими отвлечениями. Это тоже стопроцентный риск потери капитала. Здесь также мало успешных трейдеров, но эмоциональная нагрузка здесь ну, чуть ниже скальпинга, потому что все-таки позиция там, у скальпинга может удерживаться там, в течение минуты. Здесь позиция должна удерживаться ну, в течение там, полчаса, часа, иногда двух. Да, это уже меньше сделок, это 3-10 сделок в день. Вот такое понимание для меня это интрадея. И здесь риска переноса позиций тоже нет, поскольку вы ее должны закрывать в тот же день. Поскольку все-таки сделок много, это тоже площадка Форс, где самая низкая комиссия. Ну естественно выбираете по возможности ликвидный инструмент. Роботы для контроля эмоций тоже здесь необходимы. И автоматизация торговли здесь уже желательно и возможно. Если у вас есть какая-то стратегия, я всегда это говорю, вы ее можете и должны пытаться оптимизировать. Следующее это позиционная торговля. Здесь уже доходы в годовых вы должны все-таки ориентироваться на 100%. Ну 100 может быть и выше. Это очень хорошая на самом деле доходность. Кто хочет ориентироваться на какие-то бешеные доходности, должны понимать, что берете на себя и огромные риски. Это уже частичная занятость. Уже все-таки, тем не менее, это рискованные деньги, но риск здесь уже, ну скажем, это от 30 до 100%. Риск потери здесь меньше. И успешных трейдеров Позиционной торговли все-таки значительно больше. Поскольку также это связано с тем, что меньше эмоциональная нагрузка. Как правило, скальпер переходит к более стак... спокойной торговле или просто он истощается эмоционально. Здесь уже сделка держится несколько дней, но тут возникает риск переноса позиций и попадания на гэпы. И здесь уже могут участвовать, в общем-то, все торговые площадки, поскольку уже не так влияние идет комиссии. И конечно автоматизация торговли возможно и необходимо при наличии стратегии конечно нужно пытаться автоматизировать торговлю и тем самым снизить занятость в вашем занятость в трейдинге. Следующие отдельно стоят опционные стратегии. Здесь доход варьируется от 0 до 1000% годовых. Это частичная занятость, это может быть какая-то стратегия, но это огромный риск причем риск здесь, запомните, больше 100%, если вы будете продавать опционные, опционы. продавать. Если у вас есть проданный опцион, риск может быть больше 100%. То есть вы можете задолжать брокеру. Это очень рискованные деньги. И успешных трейдеров, с моей точки зрения, здесь порядка 1%. Это не значит, что вы можете да, какие-то опционные позиции открывать, но реально кормится с опционных стратегий позиций вот 1% трейдеров. Их очень мало кто грамотно работает с опционами. Я тоже не отношу себя к опционным трейдерам, потому что опционные стратегии для меня ну никак не основной источник дохода. Да, я могу заработать иногда, у меня и были сделки по 1500% я зарабатывал сделки, но не разовые, они случайные и они могут не повторяться в течение там еще года-двух. Средняя эмоциональная нагрузка и сделка здесь, конечно, должна держаться в течение нескольких дней. Ну, риск переноса позиции, он, собственно, есть. Ну, хотя для опционов это несколько такое размытое понятие. Опционы это, значит, площадка форцу у вас будет. И автоматизация торговли, использование роботов-помощников здесь, ну, невозможно. Здесь, наверное, скажем, правильно сказать, крайне необходимо. Потому что покупка опционов неликвидных, как правило, у нас инструментов связана с тем, что это нужно делать и поручать роботу. Следующие стратегии арбитражные стратегии. Я не буду говорить про классический арбитраж между спотом и фьючерсом на этот, вот, например, Сбербанк, фьючерс Сбербанк. Здесь денег нет. Для вас, как рядового трейдера, денег здесь нет, вы их там не поймаете. Вас должен привлекать статистический арбитраж между Газпром, Сбербанк нефть рубль доллар вот такие стратегии могут вас привлекать Да, доходы здесь 50 100 процентов годовых занятость тоже частичная и риск в моменте может достигать больших величин поскольку статистический арбитраж у вас может просто не хватить в моменте капитала при 10 до 20 тысяч я не рекомендую вообще заниматься арбитражными стратегией арбитражные стратегии для крупных депозитов хотя бы от стаду 300 тысяч рублей хотя как бы это не есть крупные депозиты но минимальные поскольку у нас средний статистический счет насколько я знаю это 30 50 тысяч поэтому ну я и поэтому и за счет этого говорю что с 300 тысяч это уже ну более крупный депозит успешных трейдеров здесь тоже немного эмоциональная нагрузка здесь пониже сделка держится уже здесь несколько недель это еще более продолжительные, как правило могут быть сделки хотя и есть арбитражный там Внутридневные стратегии такое тоже возможно. Риска переноса позиции здесь нет. Несмотря на то, что вы позицию переносите, но именно риска гэпа здесь нет, поскольку это арбитраж. Где-то э, гэп в одну сторону, значит, как правило, гэп будет в другую сторону на другом инструменте. Это может быть любые площадки. Здесь уже фантазия не ограничена. Может быть действительно арбитраж между валютной там и фондовой секцией, валютной и срочной секцией. Очень много здесь Открывается возможность. Автоматизация торговли. Есть стратегия. По возможности нужна. Я использую арбитражные стратегии. Только роботизированные. Я вручную арбитраж никакой не торгую. И, и не знаю как это делать. Но это можно. Но это с моей точки зрения сложно и не нужно. Вот следующая стратегия трейдинга. Это инвестиции в облигации. Здесь доходы скромные. 5-15% годовых. Но есть огромные преимущества. Не требует много времени. Это ограниченный риск или полное отсутствие риска. У нас есть специальный курс по облигациям, где вы можете стать реально успешным инвестором в облигации. И реально можно зарабатывать там 10-15% годовых без риска. Это очень привлекательно. И успешные трейдеры ну, трейдеры я имею в виду грамотные трейдеры практически до 100 процентов кто не берет на себя в облигациях повышенного риска зарабатывает вот этот небольшой доход низкая эмоциональная нагрузка самая низкая из всех видов трейдинга сделка должна держаться здесь ну ориентир до года то есть это инвестиции здесь нет риска переноса позиции и площадка это фондовая роботы-помощники здесь нужны не для торговли они нужны для отбора и покупки облигаций когда это не ликвидные облигации то нужен робот для покупки и всегда я использую вот bond scanner есть такой у нас робот bond scanner который я использую для отбора облигаций я без него ни одной облигации не покупаю я всегда запускаю bond scanner и проверяю что это за облигация обязательно и следующее самое интересные инвестиции это в акции Здесь доходы могут быть от 10% до 50% годовых. Этот вид трейдинга тоже не требует много времени, но здесь есть риск дефолта эмитента. И вкладывать все деньги в одного какого-то эмитента это рискованно. Здесь успешных трейдеров достаточно большая масса, при том, что доходы все-таки до 50% годовых можно заработать. Успешных трейдеров здесь до 30%, то есть те, кто профессионально, но грамотно подходит к инвестициям в акции, они а услышал новость и купил. Вот это худшее, что можно сделать в трейдинге. Слушать чьи-то новости и ни в коем случае не слушайте рекомендации аналитиков. Аналитики – это неудачные трейдеры. Поэтому не становитесь в их число. Я поэтому не люблю давать советов, что покупать, когда покупать. И все грамотные инвесторы тоже никогда не дадут вам совет. Вот это брать, а это нет. Это, быть, это должно быть ваше решение. Здесь средняя эмоциональная нагрузка. И сделка держится, обратите внимание, более года. С горизонтом инвестирования менее года инвестиции в акции не для вас. Вы можете использовать акции, но это будет уже позиционная торговля, не инвестиции. Здесь долгосрочное вложение от года. И тогда вы будете получать хороший процент годовых и плюс вы получаете дивиденды на акции. Здесь нет риска переноса позиции и площадка здесь фондовая. И также роботы для отбора покупки акций. У нас есть тоже ShareBuyer для покупки, для закупки портфеля акций. Есть такой робот. Я благодарю всех за внимание. Мы говорили только о российском рынке, не касались зарубежных площадок. Но вот эти виды трейдинга, как покупка облигаций, наверное, больше интересны на российской площадке. А вот покупка акций может быть очень даже интересна на зарубежных площадках, поскольку там количество акций ну, просто сотни раз, в тысячи раз превышает количество реальных акций, которые можно купить у нас в России. Благодарю всех за внимание. Надеюсь, данное видео было полезно. Буду благодарен за лайки к нашему видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы на почту kbrobotssobaka.kbrobots.ru До новых встреч!